Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить куриные шашлычки. Моментальные. Они будут в кисло-сладкой соевой глазури. Это реверан в сторону китайской япончины. Штука очень быстрая и очень вкусная. Гарнир стандартный для таких случаев – рис. Воду для него уже можно греть. Приступим. Я уже сказал, блюдо очень быстро, поэтому для экономии вашего времени в магазине купил куриные бедра с уже удаленными костями и шкурой, ну и в качестве альтернативы этому отрубу, так скажем, куриную грудку. Но начну я не со шелочков, а с глазури. В кастрюлю отправляю соевый соус, сахар, сухой имбирь, красный острый перец, вот этот маленький очень острый, гранулированный чеснок, рисовый уксус и немного сладкого рисового вина. Да, это Хон Мерин, не найдете его в магазине, готовьте без него, только три -то делов. Все это надо довести до кипения и проводить затем минут пять, не больше, но чтобы аромат сухого имбиря и чеснокара со всей глазури, чтобы острый перец отдал свою остроту. И пока этот процесс идет, пора варить из. Вода уже сгипела, так что посолить сразу же. А нарежу курятину кусочками. Размер на один укус, чтобы обжаривалось быстро. Приправлять ничем не буду, глазурью без того, очень яркая. Еще мне понадобится стебли чеснока. Так, проверяем глазурь. Отлично. Смотрите, какая глазурь получилась. Сейчас пена сядет. Она загустела, вон видите, как с ложки стекает пенена. А, просто класс. Если вы будете использовать слишком жидкий хон мирин, бывает, продается какой-нибудь поддельный, может быть, не знаю, разбавленный, и плохо загустевают у вас глазурь, то можно добавить немного крахмала. Но лучше просто посильнее выпарить, тогда у него будет более насыщенный вкус. Смотрите, какое чудо. Видите? Пора насаживать мясо на шпажки. Перемерзаю его с чесноком, так подавать их можно будет более эффектно и на сковороде вертеть проще. Отдельно будет шпажка с мясом грудки и отдельно шпажка с мясом бедрышек. Всё, можно приступать к обжарке кунжутное масло сюда если говорить про азиатчину то без кунжутного никуда как мне кажется кусочки маленькие обжариваются моментально чуть подрумянились с одной стороны сразу переворачиваем И верхнюю сторону уже можно смазать глазурью, чтобы мясо не пересыхало. Между тем, рис уже готов. В зависимости от того, какой именно рис вы возьмете, так выбирайте способ варки. Вот этот сорт лучше готовить в избытке воды. Ну, практически все завершил. Рис клейкий довольно, поэтому сначала пленку в чашку, затем рис. А теперь на тарелку. А шашлычки надо кунуть в глазурь щедро так. И немного кужутных семечек. Вот такой очень быстрый обед в псевдоазиатском стиле. Так, ночное шашлычка из бедрышек. Я в принципе красное мясо куриное люблю больше, чем белое. М -м -м. Слушайте, глаз, маленькие кусочки прожариваются быстро, внутри сочные, снаружи подрумянились на сильном огне, получается классное сочетание сочности и поджаренного бачка. Плюс вот эта потрясный совершенно потрясный глазурь, такая кисло сладко солоноватая, насыщенная, здоровская просто. Так, а теперь ну, пройдусь по шжелочку из куриной грудки. Мне кажется, она, конечно, будет немножко более суховатая, но сейчас увидим. Так, ну-ка. Вот кусманчик. вы знаете, нет, очень сочно. Главный секрет, не пересушивает. Быстро, на сильном огне пожарились, сразу сняли с огня. Класс. Ну и по риску надо пройтись. Ну, рис как рис. Отлично оттеняет вот этот вкус яркой глазури. Просто класс. Быстро, вкусно, эффектно, очень празднично. Готовьте и наслаждайтесь. Никаких сложностей здесь. Вот, никаких. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Всем пока.